Опережение руки и ноги тебя почему и рвешь Смотри, что ты делаешь. Тут и нужно реагировать ногами на мое движение. Двигайся в челноке. Во! Ты помнишь, что ты по-другому сделал? Ты отпрыгнул и ударил. Да, это и есть чувство дистанции. Чувство дистанции и есть, ты реагируешь на мое. Подня руки, работаем. Ты реагируешь на мое движение в тебя ногами. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Вернись, Лена, чтобы ты потом посмотрел, чтобы Саша тебе показал. Правую ногу правее. Мягче, мягче, мягче. Мягче, мягче. Видишь, далеко отпрыгиваешь, да? От... Вот ты вроде сейчас все сделал нормально. Ты отпрыгнул и ударил, да. Но так как ты <coughs> захотел еще и достать меня, то у тебя и получилось вот такое движение. Это в воздухе расшиб. Ты, ну, ты должен выкинуть кулак. Тут как на месте подпрыгиваешь, не тянуться. Покажи на месте, как ты вот выпрыгиваешь. Раз. Раз. Двигайся вперед-назад, а подпрыгнул с ударом. Раз. Вот и все. То же самое. На, на мое движение. Давай еще раз. Ребят, все, блин, заканчиваем. Аж рука, ты, ты почувствуешь, что у тебя рука вот тут отпускается? Нет? Ну давай еще раз. Ускорение, речь. Выбрать кулак. Почти. Два движения. Вот ты сейчас и не смог сделать два движения. Потому что первое, вот ты остановишь. Выбрасывай руку, выбрасывай. Подпрыгивай просто вверх. Вверх с ударом. Раз. Раз. Вот. Два раза. Нет, не два удара, два подскока, два удара левый. А теперь также назад, двигайся вперед назад. Оп. Ты видишь, ты падаешь, тянешься вперед. Нет? Да. Так второй удар не он не просто сам по себе, это следствие первого удара. Опять вот это положение, два удара, Во! Вот заставь себя так быть. Да, вот группировка, да, вот это. Висят руки, висят, висят, висят. Нет, не поднимая плеч, а перед собой выкидывая, сохраняя вот это положение. Молодец, вот ты сейчас прям придержал руку, понимаешь? Было такое сейчас. Вот ты сейчас на мое движение в тебя среагировал чем? Ногами, правильно, дорогой. И также в воздухе удара. Еще по фронтальной собой не встал. Вот, висят, да, висят руки, не прижимай их себе. Нет, опять торопишься. Вот, вот, молодец. Прыгнул и удар. В воздухе этот удар. Вот, здесь, здесь, здесь. Оп, опять. Заставь себя ногами. Заставь себя придержать руку. Да, здесь голина, стоп, работа. Заставь.. Смотри, ты на меня делаешь движение, я тебя встречать буду. Я прыгнул, я прыгнул и ударил. Понимаешь? Я на твое движение, на тебя ногами сделал, среагировал. Если реагирует рука, то вот и получается. На раз еще где-то ты нивелировал свою потери равновесия. А на второе движение еще еще больше. Еще раз, пожалуйста. Двигайся. Во! Три подряд движения. Сможешь получиться? Да, да, прямо держи локоть, придержи правый локоть прямо. держи, чтобы он был. Вот у тебя вот так вот Во! Видишь, плечо вылетело. Сейчас удобнее было. Вот давай тебе как помощь такой, смотри, фишка, то, вот, чтобы ты не видишь себя со стороны, да? Вот отпрыгивая. Вот придерживаешь локоть. Прям придержи локоть. У тебя без выхода вторая половина не будет напрягаться. Но и этот локоток тебе не даст. Завалиться, не даст закрутиться. Хорошо? Челнок еще раз, оп. Во! Молодец! Все. Все. Вот этот. Да. Перебороть себя надо. Не рукой. А среагировать. Да, для этого есть чувство дистанции. Понимаешь? Чувство дистанции позволяет тебе успеть сделать движение ногами. Понял? Естественно, не стоящего. Все. Пользуйся, молодец.